Здравствуйте дорогие мои подписчики или просто зрители моего канала представляю вам видеоролик. Ушедшие актеры из фильма. 72 метра вышедший в 2004 году, всем приятного просмотра. Краско Андрей Иванович. Родился 10 августа 1957 года, скончался 4 июля 2006 года. Роль Геннадий Янычак. Командир подводной лодки, капитан первого ранга. Галкин Владислав Борисович. Родился 25 декабря 1971 года. Скончался 25 февраля 2010 года. Роль – Старший Мичмир Михайлов. Яншанов Никита Владимирович. Родился 17 августа 1983 года. Попал в ДТП и погиб 17 августа 2011 года. Роль – Матрос Дерюген. Мицелин Леонид Александрович. Родился 20 января 1940. Светлана Сергеевна, родилась 8 декабря 1925 года, скончалась 3 мая 2005 года. Роль Баба Мани. Хозяйка коровы. чернокуский Борис Иванович. Родился 6 ноября 1932 года, скончался 24 октября 2019 года. Роль эпизод. Гневшев Игорь Иванович. Родился 19 октября 1936 года, Скончался 25 ноября 2016 года. Роли-эпизод. Облязов Александр Адельшевич. Родился 26 мая 1960 года. Скончался 6 января 2020 года. Роли-эпизод.